Ваше впечатление о Казанском университете? Ну, все очень замечательно. Но я, правда, один день все был, даже полдня здесь. Но все очень нравится. Вы когда-нибудь слышали о нашем университете? Ну, да, слышал немножко, но тоже немного. Я сейчас, к сожалению, работаю не в России, а далеко в Америке. Ваш взгляд на российскую науку тогда? Ну, замечательно, все развивается быстро и хорошо. Прямо? Со сложностями, но надеюсь, что все будет нормально. Да, да. Ваши ожидания да. от этой конференции? Ну вот сессия, на которую я приехала, по материалам, много там интересных докладов. Я с удовольствием послушаю, там доложусь тоже. Встречи с людьми, с которыми давно не виделся. То есть вы, несмотря на то, что уехали за границу, поддерживаете научные связи с местами? Поддерживаю, может, не так активно, как хотелось бы, но поддерживаю, да. Может быть, есть в планах установить какие-то контакты с казанскими учеными? Пока конкретных планов нет, но если появятся возможности, конечно, с удовольствием. Спасибо.